В Латвии продолжается предварительное голосование на выборах самоправления. Свои голоса можно заранее отдать 3 и 4 июня, в то время как 5 июня с 7 до 20.00 состоится основной день выборов. Учитывая ситуацию с COVID-19, Центральная избирательная комиссия рекомендует по возможности голосовать именно во время предварительного голосования, когда на участках наблюдается период наименьшей активности избирателей. Всего в Далгой содействует 29 участков плюс одна выездная группа, которая работает с избирателями, лишенными возможности самостоятельно прийти и сделать свой выбор, а также с больными коронавирусом. В избирательных участках соблюдается норма в 4 квадратных метра на одного человека, а количество одновременно допускаемых избирателей отмечено у входа. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту, а также лицевую маску и свою ручку. Новшеством является то, что проверка удостоверения личности производится при помощи специального приложения на смартфоне, то есть без штампа в паспорте. Не стоит забывать и про правильный порядок голосования. Учитываются лишь плюсы напротив имени и фамилии кандидата или полный прочерк. Крестики, минусы и галочки являются недействительными знаками и не будут учтены при посчете голосов. В дни выборов Любая политическая агитация на самих избирательных участках или в радиусе 50 метров от них строго запрещена. 4 и 5 июня запрет на агитацию распространяется также на телевидении, радио, прессу, интернет-среду. О любых нарушениях по этому поводу можно сообщать в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции в государственную полицию или полицию самоправления. Больше информации о выборах самоправления можно узнать по единому справочному телефону Центральной избирательной комиссии 670-4999. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгуповской городской думы.